Здорово, Ютуб, кулачелку кинул. В общем, видос сегодня у нас будет. Это разбор игр от ä, вас же, подписчиков, людей, которые присылали видео. Я пересмотрел очень-очень много. И сразу акцентирую один очень важный факт. Ребят, есть четкий регламент отправки видео. Не надо отправлять его там блин, непонятными файлами, которые я не могу потом открыть нормально. Просто так вот, чтобы я посмотрел и понял. Достойно, недостойно. То есть есть моменты, чтобы... Что-то прокомментировать Как-то объяснить человеку Где он прав, где не прав Потому что пришло очень много видосов И я многие из них не смог посмотреть Просто банально из-за того, что люди В каких-то непонятных вообще файлах снимали И отправляли эти видосы Так что будьте внимательны Мы переходим к Руслану Так, ребят В общем, игрок, за которым мы сегодня будем наблюдать Это Руслан Ну, человек указал сразу Поэтому будем обращаться к нему по имени Так, начинает он катку у нас С довольно-таки дефолтного Спота с Рохана Сделаю чуть-чуть тише, наверное Чтобы она прям так сильно не глушила Он начинает с Рохана начиная сразу же с Пайтов, это довольно-таки Стандартное начало Для, наверное, более агрессивных игроков Ну, Человек здесь, конечно, вообще не обратил на него внимания Неплохая казнь, единственное, что я бы, наверное, на его месте не падал Сразу на палатке, потому что это вечная борьба Вот это 50 на 50, либо ты найдешь пушку Либо чел найдет раньше пушку То есть, кто первый схватывает пушку на этих палатках В рохане обычно и выигрывает все файты Тут, конечно, просто Повезло с первым килом, Что парень не стал обращать на него внимания. пинг довольно-таки высокий Тут я не знаю Лагал сервер, но судя по тому, что Я смотрел, видел в чате Здесь, скорее всего, просто именно конкретно Проблема с сервером, когда сервера Жутко-жутко лагали Так что смотрим дальше Отлично, он забрал первого игрока след Следом сразу же забирает хайграунд То есть выс высочайшую точку В этих палатках И начинает начекивать И смотреть, он слышит, что под ним находится игрок И начинает искать его Так Неплохой второй килл Сразу же меняет позицию, уходит оттуда Немного подлутывается, находится чел. Так, к нему едет тачка. Он не выходит ее сразу принимать. Он смотрит, куда она приедет. Отлично, тачка приехала. Он начинает распикивать сразу же противника. Не начинает стрелять заранее. Это хороший плюс. Так, там еще один игрок появляется. Угу. Но он просто подождал, пока они передерутся сами. Это логично, имеет место быть. Тем более, что сервак лагает. Поэтому лучше не рисковать лишний раз. Это правильное решение. Слышал, что кто-то где-то прилетает Оружие хорошее есть, в принципе Позиция неплохая Есть куда уйти, если начнут крякать Но ну, если, если начнется какой-то файт То он сразу же сможет куда-то уйти в сторону Свапает две, одну ппшку На пулемет, чтобы было Чем драться в дальней дистанции Да и в принципе Лучше иметь аэрку какую нибудь либо пулемет, чтобы можно было Не зажимать себя В клоуз файтах, только на ппшках он не спеша сейчас слушает, ходит, смотрит, что здесь происходит Я, конечно, бас поменял бы на Вазнев Потому что у Вазнева и темп передвижения чуть получше И это такая поприятней Особенно если говорить что-то про упор РПК тоже поменял барал, Потому что там нету прицела Да, неплохо стрелять, не видит игрока Сразу же прячется от него Дает станку Выиграть за секунду, Станет, не, станка не, не проходит Тут сейчас либо вставать репикать, сразу же уходить дом. А он так и делает как раз. Сейчас главное просто не делать лишних движений. Надо было, наверное, все же выходить на улицу. И пока хилишься, подниматься на второй этаж. И уже было бы больше выигранного времени. Скорее всего, даже были бы три армора. Но это нормально. Иногда в файтах ну, нельзя выигрывать все файты сразу. Возникает куча мыслей в голове и как переиграть, и что куда лучше сделать. Так, его мейт проигрывает Глаги. Его противники разбежались, поэтому сейчас он может спокойно забрать одного игрока. Да, он чуть-чуть стал спешить. И здесь понятно, почему. Потому что даже на видео самом видно, что сервак сильно лагает. И он не хочет рисковать играть в дефолтном стиле, так как может произойти очень много неприятных моментов. Так, ну, в принципе... Uh. Неплохо, но на самом деле надо было просто изначально, когда заходите на эту лестницу, сразу же при цели, смотреть левую стенку. Там очень часто либо стоит противник, либо стоит дальше на лестнице, и поэтому было... Очень опасно. Тем более, что чел был со филаретовыми эрморами. Хорошо, я его здесь, там, на точке его спауна. Он решил упасть на свой труп. Я так понимаю, чтобы подлутаться. смотрят верхние сундуки. Попробует найти какой-то ган. Но, скорее всего, здесь и так было много людей. И уже по ганам не так все хорошо, как раньше. Так, он берет басп. И, скорее всего, орал сейчас заберет, который у него был. Отлично. Видит еще один кейс. Здесь же золотой гадик. Хорошо. Блин, неплохая ппшка, но надо ее скипать. Все же. Мне кажется, даже если бы в первом файте, который он проиграл, если бы у него был Вазнин, к примеру, или Лахман, и он бы начал стрелять в чела, а не пытаться уйти от него в такой дистанции, то уже бессмысленно. Вы либо пробуете сразу убивать, либо умираете. На давление хант никто не взял. Проехал на тачке, чтобы сблизиться. Вот это ну, не совсем правильно. Рохан — это... Локация, в которой очень много зданий И очень много людей сидит здесь И когда вы двигаетесь по Рохану Либо вы проезжаете его на тачке Просто насквозь И сразу едете в какую-то другую позицию Либо вообще не используете Что, ну, вот, Представьте, у вас там на крыше соседнего ангара сидит чел Он просто, он лежит Он не двигается, он просто смотрит дистанцию М -м А я бы взял Я бы взял снайперку, поскольку а, Пока нету своих пушек то есть нет РПК, нет Урала или нет снайперки своей. Дефолтная снайперка МЦ... МЦПР, или как он правильно называть, можете поправить, 300-е. А... Очень неплохой ган, когда у вас очень много открытых пространств. То есть на Рохане, но ну, здесь вокруг везде поля, кроме самой локации, и это было бы более профитно. Отлично, он видел, что Хан приблизился к нему, то есть он зашел шел с той заправки, перешел уже в Рохан и хотел на боковую, запрыгнуть не получилось. Ага, чел упорю. Свапаем. Он все правильно сделал. Единственное что... Единственное что... Лучше всего, когда прыгаете куда-то, вы знаете, что кого будете пушить, берите сразу же ППшку. Потому что, ну, к примеру, Night Год, у нас Руслан сейчас, он... Начал прыгать с пулеметами Вот эту ту секунду, которую он стоял Если бы чел начал пикать его слева или справа За этой балкой он бы уже не спрятался И скорее всего на этом его бы игра закончилась Не совсем правильно Но в остальном он все правильно сделал Он, он увидел, что парень начинает зажимать По нему просто реп... ждет, пока тот пикнет его Чтобы на префайере дать ему несколько патронов Руслан понимает это Прячется за балкой И когда уже человек отстрелял большую часть магазина Он выходит и начинает его спреить. Все правильно. Отлично, есть экономика, пора брать свои ганы. Но бэпка имеет место быть, но имеет ли смысл ее сейчас здесь нажимать? Так, выбор. Дайте дай, секундочку, я перемотаю. Блин, далеко перемотал, елки-палки. Хотел посмотреть еще, какие у него пушки стоят на бай. К сожалению. Так, у него сигнал, у него Лохман, Ксюха, М4, Вазнев, так В, РПК. Да все, почти все метовое у него. У него прям все по метам. По сути, ганы. Ничего такого не отходящего сильно. Хорошо, рал на теплаке. И на лазаре. Интересная сборка. Так, но ему, у него не хватает, к сожалению, на что-то еще. Надо уезжать На самом деле очень неплохо У него хорошие файты были Он здесь неплохо подрался с, с игроками Сейчас уже можно спокойно Пытаться ротироваться ближе К центру зоны Вторая зона начинает падать лодики в Цитадель не имеет смысла сейчас идти Пытаться рисковать там Может там кто-то сидит до сих пор Потерять тачку Потому что, там на подходе могут дать авиаудар Или когда вы будете внутри авиаудар Все правильно, сейчас надо двигаться сразу же в... Ближе к центру зоны, тем более, что там прям по центру выпали ладауты. Единственное, что я не до конца понимаю. Зачем все же Ему урал с теплаком, Еще и лазером Просто сам по себе пулемет урал Он очень тяжело контролится И даже в хорошей сборке иногда в дистанцию Довольно таки проблематично стрелять И Зачем там лазер стоит ну, ладно может быть просто Ган используется как такой На 50 метров Когда он имеет место быть Так у него есть два ладаута Один лежит в городе Вернее за на окраине города, а другой ближе к воде Так, чел бежит сразу же От ладаута, вот этот ладаут Возле воды, это очень чреватая тема По-любому По-любому, вот такой ладаут, ребят, всегда Будут смотреть, если вы видите Такой логик, вам сперва нужно всегда Немного помансить, вот как, как, как раз Как сейчас делает Руслан, видите Парень сидел, смотрел ладаут, он просто Сидит и смотрит, таких людей в соло очень много Да не только в соло, в двойках, даже в тройках Люди пачками сидят, просто и смотрят ладаут и ждут, пока вы начнете брать этот лодик, и начинают вас убивать. Отлично, он прочекал. Через тачку, где находится противник, никого не увидел больше. Выход забрал его. То есть, как минимум, на одного человека, который смотрит лада, вот сейчас меньше, и уже можно более спокойно идти и брать лодик, но. Сперва нужно немного подлутаться, посмотреть, что по экономике. Я не до конца понимаю, зачем столько патронов. Возможно. Все, отлично, nice. Пистолет тоже помял. Красавчик. Все, у него все в достатке. Единственное, что у него два гана на одном типе патронов. Ну, да ладно. Это тоже это все без разницы, поскольку первое, вы когда убиваете, восполняете это все. И второе, у него есть, у вас есть всегда БК. Руслан убил одного человека, который смотрел ладаут, одного, который убегал с него. И сейчас через тачку пытается будет дальше чекать. Смотрит, есть или нет. Вот, еще один чел пришел смотреть, закрывать ладаут. Но ну, больше люди понимают, что это легкий кил, который можно очень просто реализовать. Так, игрок забежал в дом. Руслан этого увидел. Слышит, что он бежит. А он уже здесь в упоре. Ждал его. Отлично. Сразу же дропшотнулся Это неплохой способ Это даже очень крутой способ Уйти от получения лишнего урона Забрал еще одного Ему не дают э, взять спокойно ладаут Он все правильно делает Он берет тачку И в тачке, через тачку смотрит И спотает игроков, которые А, там на доме еще один был Просто, ну, вдумайтесь Сколько людей, да? И сколько раз бы Руслан, если бы не делал грамотно он бы уже умер от uh, вот таких вот закрывателей зоны. Отлично, он байтит его. Отлично. Все, он закрыл здесь просто четверых на том, что сыграл головой. Он увидел одного игрока, подъехал на тачке, посмотрел через тачку, где он находится. Увидел второго, также сыграл, просто посмотрел заранее. Так, увидел игрока. Понимает, что срала, сейчас стрелять будет тяжело. Отлично. И лезет на крышу сразу же, потому что понимаешь, что противник будет двигаться в сторону. Так вот, он через тачку он, во-первых, себя сейвит. Если что, за этой тачкой даже можно спрятаться. Там очень интересная сборка Виктуса на зажигательных. Ну, парень тут ошибся. А Руслану даем 5 баллов за, за смекалку, потому что, понимает, здесь снайперка была бы чуть-чуть профитней. Свапнул свой ган, взял чужой. Да, не лучшие сборки, но. Так, побег. И вот таких ситуациях, ребят, если есть хаммер бронированный, то тем более, ну, тем более бронированный хаммер Всегда его используйте, вообще зачастую, когда вы идете на ладаут, который лежит в поле Пробуйте любую, любой транспорт, вы за ним хотя бы сможете спрятаться от, от людей, которые его по-любому будут смотреть Особенно если это игра в соло режиме, вас 90%, 95% случаев будут контролить ладаут и ждать пока вы придете. И они нач не начнут по вам стрелять, когда вы только будете бежать там по полю Они будут ждать, пока вы встанете статично Начнете выбирать лада Вот в этот момент вы получите большое количество урона И даже если вы не умрете от первого спрея То вам деваться-то некуда Вот за, одним за одной коробкой А когда у вас есть транспорт, вы всегда можете спокойно сесть Отъехать, либо встать за тачку И уже там прохиливаться И в дальнейшем куда-то пытаться уехать И отыгрывать ситуацию Не Руслан здесь правильно сделался Прям молодец но ладаут он еще не взял. Или взял? Нет, не взял. Его снайпер же спугнул, который здесь был как раз. Блин, ну... Вот такие вот игры. И я понимаю, что зачастую у меня самого, когда я соло играю, прям один в один. Люди реально очень долго стоят и контролят. Так, посмотрел зону. Какой тип зоны будет, я так понимаю. Он пытался понять, либо куда-то ехать, либо какой... Может быть, ему будет лучше взять в тачке мало топлива, кстати, уже. Так, лодка. Первый промах. Ну вот тут хороший шот. Чуть-чуть не залетел. Тут очень тяжело стрелять с а, такого Виктуса. Потому что парень, который его собирал, ну явно, <кх> ну любитель каких-то куда без тачки. Вот все правильно. Лазер вот все правильно. Машина в таких ситуациях это ваш лучший друг, который может просто спасти вам целую катку Отлично Берем на дал. что будем брать? Будем брать снайперку Пистолета бы свапнуть Да, отлично Так, теперь у него есть АРК на ближнюю-среднюю дистанцию и снайперка Все же он походу смотрел, какой тип зоны будет Имеет ли смысл брать пулемет Или больше так увидел игрока Хороший шот Очень странный Извиняюсь Ребятки Очень странный прицел на Виктус Н Не совсем понимая Зачем он вообще Нужен Потому что когда вы играете много со снайперкой Вы и так знаете какое преждение нужно и так далее Смотрите, он сейчас хитрости берет Он понимает, что за зоной могут быть еще игроки Он не выходит из тачки Он с тачкой чекает, чел не сможет ему нанести большое количество урона Тем самым, ну, крякнуть Нокнуть и так далее Он просто ждет, пока зона закроется Никого не будет Да, он закрыл полностью зону а Теперь под золотым газиком пойдет Но единственное, что... Это хороший план Это умно ну, это, это проявление смекалочки в игре и хитрости Но... Если бы там кто-то был за стеной, он бы уже вышел То есть можно было не тратить одно деревне золотого газика И что в дальнейшем можете понадобиться И спокойно залатать то парня Отлично, сейчас добьем, добивать будет тачку Заправлять ее, чинить и двигаться Он явно часто играет на тачках Я просто сейчас анализирую, вот просто вдумайтесь Он каждый раз, когда шел Ехал на лодик, он всегда Чекал через тачку, где Откуда его могут смотреть То есть Это, ну, не каждый игрок Будет так задумываться о том Что, блин, безопасно идти на лодик Небезопасно идти, он просто сразу заехал Так, есть, нет, нет, нет У него еще парень в лесу остался Но вот я не знаю, хочет он его идти лутать Или нет, нет, видимо не стоит Хотя с другой стороны на тачке заехать Золотать его быстро было бы неплохо Возможно лишние авиаудары а, пом Помогут вам выиграть эту игру А зона уходит право вниз Тем временем угу. Но он видимо да Он понимает что зона будет внизу И сейчас Просто на тачке будет кататься, кататься. Так выход Понимает что совершил ошибку <coughs> На бане решил сидеть неплохо, Хороший шот Он грамотно пользуется тачкой Но нужно всегда понимать, что когда вы используете машину И вы ее ведете Вы всегда выйдете со стороны водительского Со стороны водителя Поэтому лучше с тачкой немного доворачивать Вот сейчас он вышел прямо и прямо стоит А если бы челла дал ему шот И у челла был бы сигнал, к примеру Он бы мог попробовать еще прострелить По голове дать либо он бы когда вышел мог дать в шею кряк Или просто в голову кряк И дальше хаешку докинуть Так, прилетает шот слева Так что если пользуйтесь тачкой Всегда помните с какой стороны вы будете выходить Сейчас он молодец, правильно закрылся Сразу же от направления стены и сейчас будет пикать Не самое лучшее занятие Не самая лучшая позиция У него очень много подходов сзади и в любой момент там чел, который лежит в кусту, может активизироваться. И вот сейчас он получает шот. Чел выходит со спины. Это неправильная выбранная позиция изначально. Да, если ты хочешь чекать через тачку, это неплохо кататься по полю. Но выходить вот так, в центре горы, посреди поля, лучше не стоит, ребят. Лучше проедьтесь, если уже вы хотите там попекаться. Попробуйте покататься по краю горы и посмотреть, не лежит ли кто. Потому что вдруг там чел лежит в кусту И вы когда будете... Хороший кляк Вдруг вы когда будете ехать Игрок, который лежит там, просто ждет зону Таких, ну, зме... змей Очень много бывает в играх Вы просто себя же Обезопасите Чтобы не умереть прям вот, вот здесь под тачкой Но Сейчас идет просто пустая Трата арморов Объективно что ему нет смысла сейчас закрывать этого парня на горе Да, он хочет с ним подраться Но он теряет ресурсы, он теряет арморы Самое важное, что Может понадобиться в любой момент У игрока Там на той горе На, на той части карты Где он находится, у него там есть дома, Куда он сможет уйти в зону Окей Так, Руслан решил починить машину Вопрос зачем Он будет кататься по полю на ней До Талово? Так что-то у меня Кашель нездорового человека Заболевать начинаю Так, он не понимает, откуда был По нему произведен шот Он видел направление, но откуда именно не понял Хитро Пересесть в тачке и похилиться Это хитрая затея, но лучше вот так не выходить Тем более в городе Отлично, он теперь знает, что В двух домах есть люди оно кратно через тачку чекает. Так, там в доме файт завязался. Уже идет финальная, финальная зона. Так, решил покатить тачку на ремонт. При этом похилиться. Хитро, но арморов уже нет. И вот так пересаживаться не обязательно. Можно просто постоянно менять место. И тем самым вы минимализируете и себе урон. Ну, получаемый по себе урон. И вы не выходите просто в пол Полным силуэтом перед противником Как вот как раз Кирослан несколько раз и делал Вот так лучше не делать Если уже играете через машину Всегда используйте смену места чтобы Быть внутри Это если прям совсем в упоре где-то чел То да, вы выпрыгиваете там пытаетесь зайти за машину Уйти в какой-то сейф и так далее Это да, имеет место быть И вот так сзади машину лучше не бегать Тем более, что когда лагаешь сервер Особенно если она катится Нокнет 100% Так И правильно, и не надо туда идти Хорошо, он занял высшую точку Ну, помимо горы, но на горе стоять Очень некомфортно Если бы его с горы смотрят Он это понимает Пытается закрыться Закрывается и ждет зону Все правильно еще и зона у него. Отлично. Слева игрока не видит. Увидел. Ой-ой-ой-ой. А вот сейчас у него будут, будут качаться арморы. У него остался один армор. У него сейчас выбор будет такой. Либо убить... А, он не увидел, откуда он стрелял. Не совсем... Правильно, но это скорее палка От двух концов То есть в этой ситуации ему надо было и пикать И хилиться, но с другой стороны Снайпер мог дать ему еще один шот, и он бы тогда умер К сожалению Так Там, кстати говоря, по-моему, труп лежал Возможно, в трупе есть Армора, нет, нету Ну, уже все Так, чел снизу Хороший дропшот Неплохо, неплохо, хорош Он правильно выпал, закрыл чела сразу же Единственное что, ребят, не надо вот так дропшотаться в дверных проемах Вы потом не сможете довернуться до против... за противником Так, селфики снайперских патронов просто тонно. Я бы на месте Руслана, наверное, залез бы все же обратно наверх Потому что под газиком может очень много людей пройти. Но сейчас уже не до этого, нужно закрывать зону Зона ушла к нему, он -то понимает И начинает просто спокойно сейчас закрывать челиков. Так, есть семки не до конца понимаю, почему он ими не пользуется. Скорее всего, просто на панике забыл про них. Так, хорош, хороший ног. Можно было кинуть ХЕ-шку в этот момент И идти закрывать челу, который будет бежать за зоной. Он слева. Да, увидел. Он его увидел, он понимает, что он в один в один. Здесь можно было парашют вообще не использовать, и бы не разбился. Так хорошо зашел посмотрел аккуратно разменял все хорошо ребят. главное всегда во время игры используйте голову руслан вот вам явно показывает что умом и хитростью можно выигрывать в тех ситуациях в которых ну среднестатистический игрок побежал бы на ноге и скорее всего бы умер ну а на этом все желаю вам хорошего денечка кулачил откину.